Привет, я Эдуард Мейер. В этом ролике я расскажу, почему цены на квартиры в Подмосковье растут быстрее. При выборе жилья раньше прежде всего смотрели на удаленность от работы. Это был один из главных критериев выбора. Сейчас стало по-другому. Одна из причин – это пандемия. Она внесла изменения в привычный уплат жизни. Многие стали работать удаленно. Это было достаточно долгое время, и люди привыкли. И даже когда смягчили ограничения, многие продолжили работать в привычном режиме. Работать на даче, из квартиры в Подмосковье и из родного города стало привлекательнее. Ну, во-первых, это свежий воздух, рядом природа, лес, озера, реки. Во-вторых, это стоимость. Жизнь в Подмосковье дешевле. Более доступные продукты – коммунальные платежи. Да и стоимость самой недвижимости существенно ниже. А это еще одна причина. Когда у нас происходят кризисы или другие чрезвычайные ситуации, люди пытаются сохранить заработанный капитал. Так как деньги в такие моменты могут в любой момент обесцениться. Все стараются их вложить. Один из самых надежных активов – это недвижимость. И тут все банально просто. Людей, у которых есть возможность купить квартиру в Подмосковье, намного больше И покупали то, на что хватало денег Тем более, какая разница откуда работать, все равно удаленка Это два основных фактора, которые повлияли на высокий рост недвижимости в Подмосковье по сравнению с Москвой Также быстрее Москвы и Московской области цены на квартиры растут во многих регионах а Москва, согласно статистике, вообще не входит даже в двадцатку лидеров роста. Ну и по традиции, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если есть комментарии или вопросы, пишите под видео. Всем пока!